Провожаем зиму вместе. Мир угощает блинами и проводит праздничные конкурсы с мастер-классами. Масленичные гуляния развернулись в музее заповеднике Коломенское. Свой праздник отмечает и Мир-24. В этом году телеканалу 10 лет. Здесь есть творческие фотозоны и, конечно, самое главное, ради чего все собрались – блины. Ну и я надеюсь, что это как то отвлечет их от сидения за компьютером как будто не хочет уходить. Но все посетители музея-заповедника Коломенское настроены ее проводить. Слишком устали от затяжных холодов. Повсюду классические масленичные забавы. Песни, хороводы. Здесь есть настоящие древнерусские забавы. Здесь можно походить на ходулях, поперетягивать канат и даже попрыгать на скакалке. Всех посетителей встречают актеры в русских народных костюмах 9-10 века. Создают настроение. Это связь поколений. Понравилось прыгать на скакалке, проходить лабиринт. И ну, пришли им сюда, потому что нравится этот праздник. блин, очень вкусная. В завершении масленица всех гостей ждали танцы с переодетым медведем и шоу-программу.